Заполните набухающим герметиком образовавшуюся полость между мембраной и трубой. В качестве дополнительной меры рекомендуем обработать край мембраны герметиком Технониколь PU Logic Flex. Для этого при необходимости удалите излишки набухающего герметика и нанесите герметик Технониколь PU Logic Flex. Таким образом узел примыкания выполнен.